Здравствуй, дорогой зритель, ну вот мы и встретились на твоей теме, на раскладе, которую ты так хочешь узнать. А тема звучит так – «Безразличен или нужен ей?» Здесь, как ты понимаешь, мы рассматриваем ситуацию, когда вас что-то разъединило, и вы в разлуке. Не знаю почему, но ко мне приходят запросы на электронную почту именно с такими посланиями, когда люди хотят узнать, как она в разлуке, что происходит, нужен ли я ей еще, насколько я желанен, насколько нужно мое появление в ее жизни, да, как прошлая моя тема, которую вот ты можешь посмотреть по этой ссылочке здесь. И я как бы понимаю, что для вас это самое актуальное сейчас. Но иногда хочется вас воодушевить и сказать, что расклады раскладами, а все-таки ваша активность и желание пробивать стены, стены между вами, между тобой и любимым человеком, будь то женщина, либо новая какая-то твоя любовь, которая, возможно, не замечает тебя. Ведь все на самом деле в твоих руках. Ну а сегодня мы посмотрим именно эту тему. Безразличен, либо нужен ты ей. Посмотрим ее на двух вариантах. На двух колодах Таро. Это будет колода в работе рентуган А колода магии наслаждений, чувственный уровень. И а, еще я возьму для вашей совместимости как бы, да, карты будущего. Карты или Ленер, колоду Ленорман, свою любимую. Загадываем сейчас в принципе по циферке, да, здесь я буду делать один за другим расклады, но я советую тебе, конечно же, смотреть оба варианта, потому что так как расклады онлайн у нас да, с тобой, то понятно, что если ты обладаешь интуицией суперски развитой, да, то, конечно, твой вариант, ты его почувствуешь сразу. да, Он, он ли твой вариант? Если же пока не развита интуиция, то, естественно, ты можешь посмотреть оба варианта и почерпнуть для себя, информацию, которая будет полезна, какая-то часть будет резонировать с первого варианта, какая-то со второго. Но так как расклады онлайн, понятно, они не могут, как знаешь, подойти к тебе прям идеально. Но общая суть будет, конечно, раскрыта. Не знаю, какие карты сейчас выпадут, но мне бы очень хотелось, чтобы они тебя воодушевили именно к тому, что не все так плохо, да. Потому что. Сейчас такой период, вроде бы весна началась, но очень много женщин и мужчин вокруг находятся в состоянии депрессии, они как будто бы не замечают друг друга, как будто бы что-то в их ментале происходит такое, да, что они как бы разучились обращать внимание на, на те какие-то моменты, да, которые. Всегда в это время года расцветала их чувственность, да, сердечная такая вот, скажем так, эйфория была да, в марте, вот сейчас у нас март, и, казалось бы, праздничное настроение должно быть, но смотрю, что у многих молодых ребят, девушек есть такой какой-то грусть да грусть какая-то в глазах поэтому собственно наверное <смех> и делаем сегодня такой расклад <смех> немного с грустинкой да так все-таки безнадежные наши отношения да или все-таки нужен давай смотреть расслабляйся сейчас будет первый вариант я концентрируюсь как всегда а ты расслабляйся если хочешь можешь представить образ любимого человека Глаза, черты лица, ну, у кого что, у кого голос, у кого может быть красивую какую-то деталь, которая запомнилась. Может быть походка, может быть просто общее впечатление о человеке. Да? А я буду концентрироваться. Первый вариант. Безразличен ли я, либо нужен ей. Сейчас все-все узнаем, не волнуйся. Я также увижу, конечно же, твое отношение к той женщине. Восьмерка кубков наоборот говорит мне о том, что из ваших отношений был уход, скорее всего, именно в твоей визави. Уход был, так как это кубки, да, уход был а, такой на уровне чувственного какого-то разрыва, да, то есть между вами присутствует чувство, да, но вы расстались. Для большинства зрителей первого варианта здесь будет такой посыл в это, именно этого, то есть вы сейчас не вместе, то, что я говорил до этого, да. Ну, кстати, здесь могут смотреть также пары, которые находятся в вынужденном разрывы, в вынужденном одиночестве друг без друга то есть э, у них не было конфликтов у них не было скорее даже возможности быть вместе, скорее вот так безразличен ли я ей либо нужен безразличие, либо желание быть вместе давай так даже перефразируем да, что у нее сейчас восьмерка пентаклей говорит о твоем явном желании сближению я вижу твою позицию пока здесь не раскрыта позиция ее но твое желание я вижу на чувственном уровне ты очень соскучился по ней я думаю ты сейчас узнал да, себя в эту позицию ну что ж, давай еще Ленорман доложим. Это очень важно узнать. Я хочу взять по две карты твоего и ее взаимодействия. Ну что ж, начинаю открывать сие чудо. Ленорман посмотрю в итоге, а сейчас смотрю Таро десятка мечей девятка мечей смотри карты остановки карты остановки отношений прерывание отношений причем на чувственном плане это была большая боль я могу сказать есть боль именно в душе этого человека ей так как это карты вашего как бы на данный момент времени да когда ты нажал на это видео кстати оно будет актуально не только в марте а оно будет актуально в любое время года когда ты нажмешь на это видео вот в этом и суть моих раскладов так вот хочу сказать что на данный момент когда ты нажал на это видео существует только ментальная связь между вами, она отображается в девяточке мечей. А, такое, знаешь, в достаточно тупиковой болезненной ситуации, как с ее стороны, так и с твоей стороны существует бесконечный поток мыслей друг о друге и мысли о том, почему так произошло, почему мы в разрыве, почему мы расстались, почему нет этого взаимодействия. Здесь вот такой момент, под картой восьмерка кубков лежит карта Мир, Старший Аркан. Это указывает на то, что твоя визави очень бы хотела, чтобы ты пришел с каким-то, понимаешь, с посылом о том, что войны нет и ее никогда не было. Что эта десятка мечей была ошибкой. Понимаешь, здесь очень глубокий уровень осознаваемости прошлого, именно вашего прошлого вдвоем. О том, что мир – это целый мир, где вы вдвоем, и он был потерян. Он был поставлен в жертву каким-то обстоятельством. Здесь я не думаю, что был какой-то серьезный конфликт именно у вас двоих. Мне кажется, по девятке мечей здесь была проблема в окружении, в том, что именно среда, в которой ты находился, либо находилась твоя женщина, не принимала ваших отношений. То есть здесь вот такой момент есть, Почему я так говорю? Потому что с ее стороны выходит тоже мечевая структура и показатель того, что ее это очень сильно беспокоит. Если бы не было карт беспокойства, я бы, конечно, больше склонялась к выводу, что женщина более или менее относится к этому как к прошлому. Давай смотреть следующие карты. Да, шестерка мечей был уход. И следующая карта на чувственном плане девятка мечей. У нас две двойные карты. Говорит о том, что уход был по причине огромного вмешательства в ваши отношения. Причин может быть много. Здесь могут быть причины вмешательства нечестного характера, манипуляционного. То есть ты, возможно, даже не предполагал, что за этим интересом да, кто-то стоит с своими корыстными целями. Здесь может быть проиграться все, что угодно. Родственные связи, деловые связи, зависть, подлость, все, что угодно. Мы не будем копаться в этих проблемах в прошлом. Почему? Потому что для твоей визави, для тебя это достаточно болезненно. Я тебя очень хорошо считываю сейчас, чувствую и понимаю. И еще я понимаю, что ты всегда хотел выстроить эти отношения, видишь? Ты хотел их выстроить. А об этом говорят карты. Под картой восьмерки пентаклей кстати, лежит король пентаклей Я понимаю, что для тебя этот человек был очень ценен. И Пентакли это и есть отображение ценности, ценности этих отношений в твоих глазах, в твоей душе. Давай смотреть далее, да, что сейчас, на данный момент происходит. Рыцарь Жезлов, Король Жезлов. Вот смотри на наш вопрос, вот именно запрос. Безразличен ли ты или желанен, да, нужен ли ты? Да ты нужен с огромной двойной силой. Во-первых, рыцарь жезлов, то есть ждет твоих проявлений. Жезловость – это активные действия, она ждет. Она ждет этого рыцаря, вестника, хорошие вести от тебя ждет. А кого она ждет? Тебя, короля жезлов. Почему жезлов? Да потому что ты э, запечатлен у этой женщины в сердце, как желаемый мужчина, мужчина, от которого все загорается. Такой уровень, знаешь, уровень взаимодействия именно с тобой. То есть ей бы хотелось, чтобы ты ворвался в ее жизнь стремительно, как этот конь. Видишь, вы тут вдвоем на этом коне вороном. Вы вместе что-то куда-то отправились. Понимаешь, много фантазий на эту тему. Есть какое-то желание, вопреки всему, всем вашим прошлым обидам, каким-то непонятным, ну, у кого что, да, какой конфликт, какой уровень непонимания был в прошлом, отбросить, отбросить эти оковы. И то, что застыл по десятке мечей, да, то, что превратилось просто в уровень воспоминаний тяжелых, да, по девятке мечей, убрать, стереть, э, превратить, э, знаешь, вот превратить просто в, как, как бы это сказать красиво, превратить просто в вариант какого-то глупого сюжета, короткометражного фильма не о нас понимаешь а вот это фильм о нас где мы с тобой вдвоем в пшеничном поле на этом коне летим навстречу своего своему счастью своей какой-то страстной нереальной интересной будущей э, Счастливой жизни Понимаешь, вот здесь вот такой пассел Он очень мощный Я здесь смотрю первую строку Здесь все, что касается ее Дальше я посмотрю низ Да, следующую строку Там наверняка будет что-то Пикантное, интересное О вашем взаимодействии в будущем Может быть, а может быть там покажут Твою реакцию да, На то, что будет происходить в будущем Но то, что это возможно, то, что человек о тебе не забыл, ты видишь. Давай посмотрим еще последний дуплет первой строки этого расклада. Уникально, конечно, «Шестерка Пентаклей» и «Тройка Жезлов». «Тройка Жезлов» — это огромное количество планов на будущее с тобой. А «Шестерка Пентаклей» говорит о том, что женщина всегда верила тебе, верила в тебя. Кстати, здесь для многих проиграется, что она очень бы хотела, чтобы ты никогда не бросал на полпути сделанное, обещанное этому человеку. Да? То есть здесь человек обещал от тебя вернее, ты обещал этому человеку какие-то моменты, да, может быть, какую-то помощь в чем-то, либо какое-то участие в каких-то планах, да, вы что-то планировали, вот, вот эти вот планы, да, которые вы в прошлом, так как здесь рядышком, у нас восьмерка кубков были не реализованы да возможно это тоже был причина конфликта вот эти планы у этой э, девушки они у нее все-таки остались на уровне планов она планирует это именно с тобой не с другим мужчиной. здесь больше не вышло никаких королей никаких рыцарей именно рыцарь жезлов и король жезлов то есть в данном случае она тебя видит рядом и хотела бы иметь именно того вкладывания в ваше будущее, о котором вы когда-то вместе говорили, и то, что ты собираешься выстроить, да, восьмерочка пентаклей в синхроне все вот эти связочки карт говорят о том, что планы у вас грандиозные и что вы, в принципе, мечтаете вдвоем об одном и том же, но пока что не взаимодействуйте, потому что основная карта у вас шестерка мечей, восьмерка кубков говорит мне о том, что э, был уход с одной и с другой стороны, то есть женщина вышла из отношений по, по каждому своих причинам, да, и как бы из этих отношений ушел и ты, но ушел с большой как бы раной, большой раной вот эта шестерка мечей, вот здесь видно, что Мужчина уплывает, да, здесь мечи, вотканные как бы в полотно этой лодки, он с такой немного досадной такой злостью уплывает навстречу неизвестному. Неизвестное в данном случае культивируется в этом символе в виде бурной воды, да, в виде вот этих гор, на горизонте где ты не знаешь, что тебя ожидает то же самое на этой карте показана восьмерка кубков где твоя красивая удивительная девочка в таком лунном свете уходит, видишь кубки оставляет, любовь свою оставляет, она ее не закрывает не разбивает эти бокалы да, не выливает эти чувства они ровненько стоят она уходит вдаль в эти звезды навстречу вот этим препятствием очень смело уходит, понимая, что уходит от своего чувства. Здесь вот такая интересная синастрия, что вы оба ушли. И оба ушли по причине девятки мечей. Понимаешь, как интересно, карты так красиво показали ваше прошлое. Вот две девяточки мечей вышли у нас. Ну что ж, давай смотреть нижний ряд. Я думаю, что, в принципе, описал очень, очень, ну, как бы, знаешь, чувственно и в то же время по делу, да, почему так произошло. И что на самом деле женщина, в принципе, всегда ожидала от тебя этого действия. Именно поэтому ты здесь выходишь в этом образе именно короля жезлов ты мужчина даже если ты находишься в другой энергетике обычно да для себя может быть ты другой уровень мышления там более скажем так человек неспешный более взвешенный да не любишь активности в жизни но она видит тебя таковым и бы хотела чтобы ты Решал, Понимаешь, чтобы ты был настоящим мужиком. Сказал, сделал. Вот такой уровень здесь. Король Жезлов, рыцарь Жезлов. То есть человек, который очень смел, а, не видит препятствий, а, борется за свои интересы, в том числе свои отношения в жизни, за себя, понимаешь, за свою судьбу, что ли, за свои планы по жизни, так как ты планируешь это, ей бы хотелось чтобы это был не просто уровень мышления да, твоего какого-то планирования, а чтобы это был, были действия, вот здесь вот такой вариант, давай смотреть далее, ну здесь у нас показано ваше прошлое тройка мечей, старший аркан луна, для многих из вас молодые ребята или рыцари постарше я всегда так говорю, потому что любовь доступна в любом возрасте. Я могу сказать, что для многих из вас причина ухода здесь показана. Причина прерывания отношений – это все-таки... Наличие треугольничков ваших, либо четырехугольничков. То есть скрытность этих отношений не позволила вам их продолжить. Либо поставить на должный уровень взаимодействия, который был необходим в тот момент. То есть было нужно действовать, нужно было как-то, как вам сказать, судя по названию нашей темы, да, нужно было как-то все-таки э, разграничить, да, э, приоритеты в своей жизни, чтобы понять, насколько нужны, да, насколько вы нужны друг другу. Вот именно поэтому выходит эта не очень приятная для вас карта, более, именно сердечной боли, разбитости и разочарования в том, что вы сейчас не вместе. А карта Луна говорит о вашей страстности отношений друг к другу, то есть несмотря на эту тройку мечей, вы в своих грезах, да, вот тут видно мужчина и женщина вместе на берегу этого океана, как бы там ни было, да, вот как бы кто ни уходил друг от друга, но в этом океане есть ваши проекции, есть ваши у кого воспоминания, у кого просто грезы, у кого планы на будущее, но вы сейчас ментально находитесь по тройке мечей, находитесь в одном пространстве, и вам от этого больно, что нет возможности соединиться. Безразличен ли ты ей? Но ты сам видишь, что Нет. Слишком серьезный уровень, да, тройка мечей, это когда болит сердце. А сердце может болеть только, когда ты не безразличен. Здесь, кстати, показано, что ваш уровень, да, вас здесь двое, даже здесь несколько пар. Это говорит о том, что двойное желание – убрать эти компоненты в виде девятки мечей эти препятствия. Здесь настолько сильна эта энергетика, что она передается даже на физическом уровне. Есть ощущение у вас, что когда вы друг о друга думаете друг о друге, у вас щемит в сердце. Вот такое вот ощущение от того, что вы везде видите ли, лицо любимого человека, вам что-то о нем всегда напоминает. Либо вы, когда э, думаете о, о будущем, да, вы пытаетесь выстроить какие-то моменты в своей голове, уже как бы прокручивая на года вперед. Есть такой момент, что это сердце, пронзенное тремя Мечами, оно настолько вам говорит, что ну, как бы ваша жизнь находится, э, ну, не хочется говорить в состоянии страдания, да, вот сердечко, но то, что оно неспокойно и нет вот успокоения, да, вот по карте луна это эмоциональный ваш план. Нет спокойных эмоций. Вы даже когда имя любимого человека слышите или произносите, с вами что-то происходит, будоражите себя. Вот здесь вот такой момент присутствует. Ну что ж, <laughs> что касается мужчины, сейчас посмотрю. О, туз мечей и карта силы. Здесь огромное желание рвения по старшему аркану силы. Здесь очень много, кстати здесь уже два старших аркана выпало, да, в нижней строке это говорит о том, что огромное желание убрать видишь, вот убрать этот меч, вытащить эти мечи из сердца из своего и ее то есть убрать эти препятствия по девятке мечей убрать все эти мечи чтобы ничего не осталось а осталась только ваша дикая магнетизм друг к другу дикая страсть, здесь на картах магии наслаждений очень сильно видно, насколько вы не безразличны друг к другу. Как ты к ней, так и она к тебе. Конечно, здесь невероятный уровень движения друг к другу, желания двигаться друг к другу. Поэтому выпадают такие сильные карты. Давай посмотрим, что в будущем ждет, что нам открывают они. Королева мечей и умеренность. Ну, и так как мы смотрели уровень ваших треугольников, то здесь показана причина. У молодого человека, так как эти карты находятся под королем жезлом, есть, есть ну, как бы, отношения. Здесь, вот в этом посыле этой карты королева мечей и карта умеренность. Конечно же, я понимаю, что есть достаточно застойные э, обязательства перед женщиной, которая здесь представлена в карте, еще раз повторюсь, королева Мечей. И это и есть, собственно, причина, по которой э, мы здесь смотрим расклад на эту тему. И здесь э, по умеренности, это тоже старший аркан, и я могу сказать, что... Здесь все в руках мужчины. То есть карта умеренность говорит о том, что вы можете повлиять на эту ситуацию, если вы захотите. То есть здесь не выпало ни восьмерочки мечей, то есть карта невозможности что-то сделать, ни других арканов. Единственное, что я могу сказать, что Королева мечей с вами сурова, она с вами не ласкова, всегда таковой была. И, возможно, вас это очень печалит тоже, потому что здесь я вижу у мужчины уровень большой озабоченности, озадаченности, как дальше двигаться в этой жизни. Именно двигаться на уровне реализации своего чувственного потенциала. Так как мы смотрим безразличие, да, то я могу сказать, эта женщина по умеренности, к вам, ну, то есть королева мечи, с которой вы сейчас находитесь в отношениях, всегда была к вам безразлична на эмоциональном, душевном, сексуальном уровне. Скорее всего, ее интересовало в вашем взаимодействии другие планы, да? но не, не ваша чувственность. Именно поэтому вы не могли раскрыть свой эмоциональный, сексуальный потенциал вот именно с этой королевой мечей. Здесь вот такой вариант. Сразу нам показали причину вашего упадничества, да, вашего такого настроения, вашего самочувствия, вашего Ментального характера, да, сейчас мышление, да, вот, скажем так, на будущее <смех> вот видите, Паш Кубков, Верховная Жрица, Верховная Жрица здесь, естественно, отображена в карте любимой женщины то есть, тайны ваши отношения. Почему Верховная Жрица? Потому что это ваша тайна, которую вы скрываете. И Паш Кубков то есть ваше взаимодействие, да, то есть, ваш э, влюбленный потенциал который влюбленности вашей, он будет реализовываться в будущем, так как Пашкопков говорит о вашей новой, новом витке на то, чтобы быть вместе, да, на то, чтобы реализовывать то, о чем вы мечтаете. Здесь полностью во второй строке карты нам с упоением просто продемонстрировали практически всю вашу вашу тягу. Именно возобновить эти отношения, убрать этот остановку вашу, да, которую вы сформировали просто по причине, естественно, вашего сложного ситуационного характера да ваших невозможности быть вместе верховная жрица карта также старшего аркана указывает еще и на то что женщина которую вы здесь загадали она очень мудра и помимо того что обладает женственностью какой-то для вас, э, ну, мы уже говорили об этой карте много раз, да, в других моих видео, но помимо того, что она для вас э, очень большой уровень женской привлекательности, да, она также дана вам в этой жизни для того, чтобы вы э, куда-то двигались, да, убирали свои какие-то рубежи мышления, какие-то шаблонности вашего бытия, раскрывались больше каких-то других, пока вам неизвестных ипостасях, которых до данный момент вы можете даже не ощущать. И Паш Кубков говорит мне о том, что э, здесь настоящие чувства, которые, ну, знаете, как э, не, не выросли из чего-то, ну, скажем, ненастоящего, да, неестественного. Здесь вами движут только порывы друг к другу. Вот именно эта тема безразличия, либо желание вот здесь есть желание, а вот здесь было безразличие. Понимаете, как четко показали карты, насколько важно было узнать вам, наверное находясь в этих треугольниках, может быть, у кого-то многоугодниках, где именно вас ждут и желают. Понимаете, вот на первом варианте здесь уникальность расклада в том, что четко показано уровень каждого взаимодействия, которое было в, вашем, в вашей жизни. По тройке жезлов, которые находятся над этими картами, шестерки пентаклей, я могу сказать, что это взаимодействие у вас впереди. Именно потому, что король жезлов решает, все-таки решает а, менять свою жизнь. А, ваша же верховная жрица, здесь, здесь эта женщина представлена этой уникальной картой, я могу сказать, что это очень высокий уровень именно самой женщины и женщины. Я могу сказать вам, что по восьмерочке Пентаклей она ждет вас. Она ждет, я уже в Сенастре читаю эти две карты, так как они у меня с одной колоды. И могу сказать, что эта женщина вас ожидает, но ожидает она, так как она обладает глубинным пониманием отношений, она ожидает вас на уровне даже духа. То есть она... Понимая ситуацию, видит вас намного больше, чем вы понимаете себя. И для нее, видя, возможно, здесь у кого-то проиграется такая ситуация. Да, Вот идет сейчас такая информация мне, что, возможно, у кого-то из вас очень большой был длительный срок разрыва достаточно большой, чтобы вот вообще говорить о раскладах, да, и есть такое впечатление, что женщина даже забыла ваше имя. Но вот Именно вот сейчас я считываю информацию, что а, многие из этих верховных жриц, да, ваших женщин а, поставили эти отношения как бы, знаете, в разряд отношений, которые всегда я бы хотела вернуться, да, то есть не то, что что как бы я жду этого человека и без него не дышу. нет, не в этом дело. Верховная жрица это женщина очень высокого полета, она никогда не находится одна, и если она, кстати, и одна вот существует на уровне чувственном, да, то Поймите, она человек, который воспринимает эту жизнь глубже. И дело тут даже не в интимных каких-то подробностях, а в том, что здесь не, не важно, есть ли партнеры у такой женщины. Она всегда воспринимает любого мужчину как... Как вам сказать? Как какой-то потенциал что ли если вы дружите с такой женщиной, общаетесь вы прекрасно понимаете о чем я говорю это совсем другой уровень мышления во-первых уровень подачи уровень осознания кто такой мужчина почему нужны отношения понимаете здесь даже если мужчина совершает поступки которые Сложно понять даже, да, бывает такой момент. То верховная жрица, она не станет ненавидеть. Она скорее вас, знаете как, ну не то, что будет жалеть, конечно, нет. Многие мужчины хотели это сейчас услышать. Но я хочу сказать, что такие женщины способны понять, понять, по-настоящему понять причину этого. То есть, понимаете, они способны отбросить эмоции, они способны э, принять что-то очень серьезное, давлеющее на, на них, да, вот на их сердечко, мы уже говорили, тройка мечей. И все-таки поставить во главу отношений, да, во главу угла, как бы не то, что я тебя не прощу, и ты такой подлец вот это вот все а именно почему так случилось и как бы сделать так, чтобы нам вдвоем было хорошо. Понимаете, вот здесь вот такой уровень. Поэтому я могу сказать, что эта женщина, она вас как бы положила, вот, не знаю, как бы это красивообразно сказать, но она как бы в сердце своем э, отложила вас туда, вот Такое местечко, где, чтобы вас э, не, не трогать, э, как вам сказать, не трогать своими, ну у каждого же бывают да, моменты, когда нам тяжело. И вот она старается туда вас не пихать, не злиться, хотя, конечно же, злость была. Я это вижу по тузу мечей и по карте старшего аркана сила злость на вас была, и в какой-то момент этого разрыва вашего ей было тяжело совладать с собой, да, со своими эмоциями. Я это вижу. Скорее всего, здесь был ревностный план, потому что ваша женщина наверняка знала о ваших других отношениях с королевой мечей. Здесь я это считываю, потому что, во-первых, верховная жрица – это очень мудрая женщина, повторюсь. И, во-вторых, уровень того, что выходит именно в финале расклада, я понимаю, что она сделала некоторые усилия над своим характером даже чтобы все-таки этого пожа кубков не превратить в пожа мечей ну то есть ревностный план да здесь не вышло таких позиций именно на финале здесь вышли кубки здесь паш кубков это очень такой знаете начальный уровень взаимодействий то есть здесь нет ну как здесь нет жертвенности со стороны женщины здесь нет какого то там не знаю что-то женщина только вас и ждет здесь вот этого нет здесь нет слез здесь вот но вы сделали достаточно больно своим уходом своим каким-то у кого что, да, у кого какие поступки были совершены, здесь это присутствует. Но женщина ваша обладает некоторым таким вот, можно сказать, даром теплого сердца. То есть она не охладела к вам. Она не превратилась в королеву мечей. Женщину, которая этим мечом все рубает, понимаете? Не отрезала на вас. Ваши отношения остановлены да, на данный момент времени, но она вас не рубанула. Не рубанула вас самое колкое, самое болючее место, в <coughs> которое могла рубануть. Она вас не рубанула. Она ре решила, что вы заслуживаете второго шанса. Есть вот такой момент в этой карте Паш Кубков. Но опять-таки здесь она вас видит королем жезлов, она вас не видит мудрым человеком, не видит верховным жрицом. Да? Вот верховная жрица это как бы да, уровень такого уже... В общем, восприятие да, реальности. Она вас видит королем жезлов то человека, который действует по наитию, действует по импульсу. И ей бы хотелось, чтобы эти действия были для вас э, ну, как бы, продуманными, да, то есть она не воспринимает мужчин, которые. Ну, наносит раны. Есть вот такой момент, что вы создали ситуацию в прошлом друг с другом. да. Конечно же, в отношениях, в любых отношениях, я считаю, всегда нужно думать не только женщине, не только мужчине, не должны вдвоем обговаривать острые моменты, пытаться уйти от конфликтов. Невозможно долго существовать мирно друг с другом, если отношения держатся только на одном из. Да, сторон, здесь нужно взаимодействие, так вот здесь я могу сказать, ваша женщина далеко впереди она, возможно у нее были партнеры после вашего конфликта, да? она многое может быть прошла, прочувствовала поняла ошибки, которые были совершен, совершены у вас вдвоем и поэтому здесь такие хорошие карты но она вас не забыла этот вот момент который я подчеркиваю. Почему? Потому что мы с вами смотрим именно эту тему. Давайте смотреть дальше. Полина Роман, ваше взаимодействие? Я просто... Я улыбаюсь. Но я сейчас покажу. Карта ребенок, это значит новое. И карта кольцо. Ну как вы думаете, что тут есть? Ну что можно сказать? Ваше новое взаимодействие. Вы, скорее всего, будете вместе, вы дали друг другу обещание быть вместе, либо дадите это обещание, и выходит карта кольцо. Карта кольцо – это не просто вы оденете кольцо на пальчик вашей девочки, это значит, у вас будет союз. То есть вы не просто встретитесь, вы не просто поговорите, вы не просто простите друг друга, вы не просто, ну, не знаю, Сплакнете, может быть, у кого какой уровень, потому что, опять-таки, повторюсь, здесь чувствую энергетику людей, которые очень давно не вместе, вот очень давно, понимаете? И я хочу сказать, что вот это вот новый уровень, новый уровень взаимодействия, новое замужество у кого что, да, у кого просто новое скрепление с этого союза на уровне ваших там, Взаимодействию у каждого свое, но это новое чудесное, новый подарок, все что угодно. Это может быть новая детская какая-то влюбленность. Видите, Паш Кубков, это что-то чудесное, чудесное, красивое, очень близко вашему взаимодействию, вашему сердечному уровню проявления друг дружки. Вот что вас ожидает. И еще две карты, которые я брала. Ну вот, мужчина вышел. Вот, вы вышли, понимаете? Безразлично ли? Ну, конечно, нет. Вот она она вас смотрит, карта лупа. То есть она бы очень хотела увидеть у вас мужчина и карта лупа. Она вас очень давно не видела. Здесь вот так прочитываются эти карты. Видите, новое стремление быть вместе. Это здесь и ваша позиция, и ее. И я бы очень хотела увидеть его. Вот такой был чудесный первый вариант. Кто его смотрел, отпишитесь, пожалуйста. Мне безумно интересно, насколько это все ваше, как оно отыгралось. Насколько я сумела побывать в вашем взаимодействии, в ваших беспокойствах друг от друга. Мне было очень приятно для вас сделать эту работу. Почему? Потому что много комментариев на пишут и под видео, и на электронке по поводу того, что я не знаю, что делать, о боги, как, как быть, я не знаю, когда мы увидимся, когда мы встретимся, у нее там кто-то есть, посмотрите, пожалуйста. Ребят, вот я все, вот это вот все, все, что вы пишете мне... А собрала воедино в этой теме, пожалуйста, вот смотрите, наслаждайтесь и поймите, что вот вами давляют страхи. Но действий нет, просто страхи. Страхи, которые вы день ото дня так по циклу в голове мотаете, понимаете, вспоминая какие-то у каждого ситуации и боитесь двигаться дальше. Не нужно бояться, нужно знать, что жизнь, она, понимаете, жизнь не в том, чтобы думать, а жизнь в том, чтобы действовать. Жизнь в том, что каждый день вы каждый ваш день проживаете только так, как вы его, ну как вы его замыслили но для того чтобы он получался этот замысел нужно действовать нужно не ждать когда когда само все решится да потому что все-таки мужчина мужчина у нас ну да в отношениях это такой активный такой деятель а женщина это больше уровень принятия больше уровень такого обволакивающего такого вот женского ну как бы внимания к вам, но, но абсолютно не действия. Вот не зря же говорят, что мужчина это такой воин, а женщина, она милосердна. Почему она милосердна? Да потому что она не может ну, настоящая женщина, да, понятно, что есть разные типажи у нас, и характеры разные. Но нет ничего плохого в том, что э, женщина бывает агрессивна. На самом деле это показывает ее с той стороны, что она здоровый человек, да, что она э, все эмоции может проживать. Да, что вот она не только слабое существо, но в данном случае вот вы боялись этой агрессии, либо безразличия, поэтому заказали мне как бы эту тему, да, в общем, раскладе. Я могу сказать так, здесь нет агрессии, здесь есть боль, вот в первом варианте здесь была боль, боль утраты и боль непонимания. И непонимание, почему эти отношения остановлены. Здесь вот такая была позиция. Ну что, давайте смотреть вторую позицию. Начинаю выкладывать карты. Те, кто хочет, смотрите оба варианта. Я думаю, будет интересно. Безразличен ли ты, либо нужен безразличен или нужен ей. Пускай карты покажут. Паш Пентаклей. Здесь тоже уровень начинания. То есть, э, уровень того, что долго есть такой замысел на чувственном уровне. Именно на чувственном уровне Мужчина, здесь даже такой сюжет на карте, что я бы хотел выпить бокал вина, шампанского, восьмерка Пентакли, да, как просто говоря, ну, то есть замысел такой есть, да, я бы хотел примириться, да, вот, увидеться и на таком свидании, ну, как бы, да, выпить шампанское, вот такая карта, вот он. Здесь наоборот, колод, да. Давайте посмотрим, безразличны ли ты сейчас либо желание для этой женщины. Тоже не бойся, пожалуйста. Я всегда чувствую эмоции человека, который мне смотрит. Колесница, ничего себе, старший аркан. Ну что я могу сказать? Здесь вообще бесподобный старший аркан, он говорит о том, что ух, страсти ваши кипят. Прям закрутила. Ну, это не значит, что по отношению к тебе, может быть, вообще женщина такая, знаешь, такая вот... Не знаю, как сказать, огненная. Но мы сейчас посмотрим. Ну, колесница это, говорит, он разрывает, прям разрывает. Хочется увидеться, хочется наконец-то добраться до этого человека. Сейчас мы все узнаем. Карты взаимодействия Я возьму, две штучки. Да? С своей стороны и с ее стороны. Угу. Карта книга говорит о том, что тайна пока тайная у вас. Между вами вы не общаетесь, так? Карта умеренность. Смотри, два старших аркана выпали разом а, в позиции на данный момент времени, как я уже говорила, когда ты нажал на это видео. Во втором варианте, во втором варианте я могу сказать так: очень давно эта ситуация не двигается никуда. То есть ничего не происходит. Сейчас посмотрим, что именно ничего не происходит. Угу. Рыцарь кубков и туз жезлов. В общем, молодой человек показан здесь в Рыцаре кубков, который очень давно по умеренности испытывает огромное чувство влюбленности к данной девушке тузу Жезлов его неимоверно тянет на, физич, на физическом плане к ней. Почему здесь нет взаимодействия? Сейчас посмотрим. Может быть, он даже не признался, вот какой-то такой момент чувствую. Да, смотри, Пятерка Чаш и Саша Аркан Мужчина Мужчина э, обладает, э, как сказать... А обладает всей мощью по старшему аркану маг, эти отношения, а, ну, включить, да, по восьмерке вот Пентакли, что я говорила, но по пятерке чаш ему чего-то не хватает. Он в какой-то находится досаде, судя по тому, что это именно пятерочка, по Вейту, да, вот по классике, у него уже были попытки это сделать какие-то вот три попытки не получились и две остались да там вот он мужчина на классической колоде как бы обращен спиной да к этим двум кубкам которые стоят как бы новые до да, возможности встретиться или там возможности свиданию а он смотрит на как бы разлитые три кубка и страдает то есть либо у вас были соперники допущу, что есть тут такие ребята на раскладе, на втором варианте. То есть есть соперники, которые не дают включить этого мага, да? То есть вы стараетесь, вы хотите. Вы хотите чего? Вы хотите включить эти отношения, потому что они для вас а, что-то нереально волшебное. Вы хотите туз жезлов вы хотите, но либо женщина вас не замечает, да, либо она не знает о чем-то, либо есть соперники, либо есть у вас другие моменты, которые сейчас внизу отобразятся, но огромное желание это сделать. Причем по старшему аркану маг я могу сказать, что иногда вы даже не задумываетесь, насколько вот этой женщине, на которую мы сейчас смотрим, это нужно, да. То есть вы, вы привыкли, вот ваша характеристика здесь, вы привыкли, что женщины сдаются вам без боя. То есть есть такой момент, что вы привыкли, что ну, вы красавчик, вы либо ты, давай да ты говорить, ты такой весь ну, незабываемый, да, мужчина, который просто никогда не знал отказа. А здесь так получилось по пятерке кубков, что вот сразу это вот не произошло. Видишь, две карты умеренность. То есть, ну, это и есть место силы этого расклада. Не происходит этого, вот мага, не происходит, как по волшебной палочке, понимаешь, вот этого взаимодействия. Но огромное желание. Твоя влюбленность, туз жезлов, то есть что-то происходит между вами, но вот именно того, что ты хочешь, нет. Понимаешь? Вот поэтому пятерка кубков. Давай смотреть в будущем. Будет ли что-то? Угу. Правосудие, шестерка мечей. Как и в прошлом варианте, выпала шестерка мечей. И правосудие, скорее всего, кто-то из вас, опять-таки, вышел из этих отношений. По правосудию могу сказать, скорее всего, кто-то из вас женат. Да, то есть это карта здесь того, что это невозможно было на тот момент. Поэтому карта колесница выходит, под ней стоит туз кубков. Желание все-таки увидеться и воплотиться в этом чувственном э, порыве. Именно туз кубков, ваша любовь. Здесь уход кого-то из вас по причине того, что это Невозможно. Опять-таки, скорее всего, здесь ваши треугольники, многоугольники. Молодые ребята и рыцари постарше. Но то, что вы маг здесь выпали, это говорит о том, что здесь сильнейшее, сильнейшее притяжение со стороны мужчины. Вот Да, мужчина просто бредит этими отношениями. Здесь очень много старших арканов. Правосудие, кстати, еще говорит здесь, что в будущем, в будущем будет возможно вам выстроить правильное взаимодействие. По шестерке мечей, я могу сказать, здесь именно проблема в том, что здесь было взаимодействие со стороны мужчины, скорее давленческое, то есть не совсем порядочное, честное. Это не очень такая карта, которая показывает ваши чувства. Она скорее показывает, что вы не привыкли, как вам сказать, ну, то, что я говорила, да, вы не привыкли слышать слово «нет». То есть здесь мужчина, который уверен в себе, достаточно ресурсен, достаточно обладает такой яркой мужской внешностью, мощью, силой, умеет быть лидером умеет подчинить себе некий знаете вот такой символ этого мага в том что он умеет правильно выстроить показать себя так чтобы человек которому он как бы, ну как бы несет какую-то информацию все-таки перешел на его сторону. Но в данном случае, в этих отношениях с этой конкретной женщиной, это не сработало. Именно поэтому вы, вам кажется это несправедливым по правосудию. И, возможно, так как стоит этот шестерка мечей стоит возле старшего аркана мага. Возможно, это как раз вы вышли из этих отношений. Но так как карта шестерки мечей вместе с Пажом пентаклей выходит у нас на магии наслаждение, то я могу сказать, несмотря на ваш разрыв, вы не перестаете об этом человеке мечтать. То есть у вас происходит как вам сказать, чем больше вы не видитесь, да, вот обратная как бы пропорция этого чувства, да, нагнетания. Чем больше вы не видитесь, тем больше вы не понимаете, да, вот почему так произошло, тем больше у вас растут вот, вот эти вот ощущения, желания обладать этим человеком. Тут именно об обладании, да, здесь нисколько... По Магу и по э, тузу жезлов, тут речь идет именно о физическом таком бешеном порыве, который вы не можете, ну, по правосудию, не можете, по колеснице, много тут старших арканов, говорящих о том, что вам очень тяжело. Давайте в нижней строке увидим, собственно, насколько вы нужны и насколько она безразлична ли она к вам. Да? Может быть, до сих пор она не понимает, что вы ее так хотите увидеть и взаимодействовать. Давайте же посмотрим, что там у нее в голове происходит или в сердце. М -м -м. Но здесь у нас десятка мечей и четверка чаш. Но ну, я могу сказать, что женщина приостановила на данный момент времени по умеренности. Вот, опять-таки, понимаете, здесь вот э, все-таки вариативность Вселенной, да, один расклад здесь был нужен, на самом деле просто масса под вариантов. Опять-таки, выходит: десятка мечей, остановка отношений, четверка чаш, говорит о том, что то четверки чаш чувственный уровень, что женщина в принципе не против возобновить с вами отношения. Но отношения на данный на момент у нас остановлены. Остановлены, но четверка чаш, это все-таки чаши. И по колеснице, и по пажу Пентакли, я могу сказать, э, у нее есть такие мысли, что возможно с вами было бы неплохо начать отношения. Именно по пажу Пентакли могу сказать, что это именно начало. Да, выпадает королева пентаклей, Очень ценный для вас человек и рядом карта отшельник я могу сказать что эта женщина сейчас одна я не могу сказать что она одна в физическом плане да, что-то она одна живет но она одна в душевном своем физическом проявлении как женщина да вот то что вы спрашиваете безразлична ли она безнадежен я в ее сердце или все-таки есть желание к тебе, да, мужчина, я вижу, что карта отшельник говорит о том, что а, ей, в принципе, сейчас никто не интересен. А интересен ли ты ей, мы сейчас посмотрим. Но то, что женщина очень ценна, что она ресурсная, что она потрясающая как вот личностные характеристики. И посмотри, вот эти карты стояли под рыцарем. А, собственно, под тобой, под кубками, да, под эту зону жезлов. Я могу сказать, что эта женщина для тебя практически человек, с которым ты бы хотел многое связать. Да? Больше такой уровень уже глубоко осознанного такого человека. А, ну, ты ее видишь такой, да, что вот она. Она тебе как родной человек. Это вот я прям вижу по вот этим вот двум связочкам. Почему она выпадает отшельником? Ну потому что она на чувственном плане, есть такой момент подавленности, что, что возможно, она заслуживает чего-то такого, знаешь, красивого. Тут пока не, не могу сказать о тебе, да но в принципе у нее есть в душе порывы такие, что я бы хотела настоящей любви, но я ее пока не вижу, и поэтому вот этот отшельник выходит. То есть она очень глубоко э, относится к чувствам э, любви, с таким вот упоением, э, думает об этом, но... Сейчас, на данный момент, по вот этой четверке чаш, я вижу, что она ждет нового чего-то в своей жизни, нового проявления, новой влюбленности. Ей бы очень хотелось, знаешь, вот испытать эти чувства в жизни, потому что она знает, как их дарить, да, она умеет любить, но она пока не видит, возможно, проявлений среди своего окружения тех мужчин, которые рядом с ней. Я, конечно, понимаю, что у нее много поклонников, судя по верхним картам, которые над ее головой, но она пока не спешит. Понимаешь, не спешит. Давай посмотрим ваше взаимодействие. Тут у нас маг, вот под магом, что у нас? О, десятка пентаклей, семерка жезлов. Но ну, я могу сказать точно, что ты будешь бороться за нее. Вот вы вдвоем, ты будешь бороться за то, чтобы она захотела с тобой семью. Здесь десяточка пентаклей. Это уже уровень сумасшедшего какого-то... Уже знаешь, взаимодействие друг с другом, когда вы не просто любовники, не просто люди, которые встречаются, а люди, которые одно целое. Понимаешь, она королева Пентаклей, а в будущем вас ждет десяточка Пентаклей и борьба за вот это. То есть ты все-таки повернешь это колесо удачи на свою сторону, да? Колесо фортуны. Оно тебе. А видишь, оно как бы у нее в руках. Ты все-таки придешь и завоюешь такую женщину. Почему? Потому что вот на чувственном уровне, видишь, вы уже здесь вдвоем в вашем балдахиновом таком райском уголке. И между вами полное делие. Здесь, в картах магии наслаждения, все это есть. Те, кто любит карты, пожалуйста, вы можете. Если что-то не видно, даже загуглить, посмотреть, что вас ожидает». Также для некоторых из вас королева пентаклей говорит еще о том, для небольшого процента мужчин, что эта женщина находится в каких-то отношениях, возможно, даже замужем, но она там одинока. Ну, как бы, да, вот такой момент тоже я здесь считываю. Ну, для тех, кому, может быть, это нужно было считать. Но семерка Жезлов – отличная карта. Карта действий, то, что я говорила, да, то, чего не хватало вот в первом варианте. Здесь мужчина действует. Ну, опять-таки, старший Аркан маг Мужчина здесь представлен такими картами. Давайте смотреть, что ожидает дальше: Король Пентаклей, Верховный Жрец. Ну, то, что я говорила, только что, вот понимаете, есть у женщины мужчина, король Пентакли вот они здесь пара. Видите? Королева Пентакли, король Пентакли. Пентакли. выходит Верховный жрец на обороте. А над этими картами правосудие. Помните, я говорила, ваши многоугольники, ребят, вот они тут и получили, что вы, как бы, боретесь за любовь друг друга, потому что в тех отношениях, которые каждый из вас находится, он несчастен. Да, вот нет взаимодействия, поэтому вы нашли друг друга, но вы не вместе. Именно поэтому у вас такая ситуация: две карты умеренности. Наоборот, карта колесница вас безумно тянет друг к другу. Паш Пентакли вы бы хотели включить эти отношения, опять-таки, да, ваше там свидание, шампанский, то что говорил, и колесниц, на что? На туз-чаш, на вашу любовь. То есть, как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, но по правосудию вас друг к другу тянет, по справедливости вы должны быть вместе, потому что у вас... Ну, неимоверная какая-то тяга друг к другу. И Верховный Жрец, кстати, говорит о том, что здесь высшая сила на вашей стороне. Но опять-таки, Король Пентакли – это человек, который здесь проигрывается. Для многих, как, может быть, бывший партнер, который, собственно... Ну, вы поняли, да? Вы когда-то были парой. Вот есть такой процент здесь женщин и мужчин на этом раскладе. Вы когда-то были парой, но вы ушли из этих отношений. Ну, то есть вы были муж и жена. И вот Верховный Жрец говорит, что это несправедливо для вас, потому что вас что-то разъединило, но вы должны быть вместе. Именно поэтому на финале выходит Верховный Жрец с королем пентаклей, Что вы все-таки, да, вот магия ваша в чем? что вы все-таки соединитесь, и у вас будет эта десяточка пентаклей, ваша, ваша империя. То есть, вот понимаете, здесь люди настолько ценны друг для друга, что вот, очень много, во-первых, старших арканов, и друг без друга они очень одиноки. Карта отшельник не получается у них, они сражаются сами с собой. Сражаются сами с собой своими чувствами, но у них не получается забыть друг о друге, не получается быть безразличными друг к другу, понимаете? Они друг друга страстно желают туз жезлов, да, колесница и рыцарь кубков. Понимаете, и ваша женщина по четверке чаш хотела бы, вот тут уже читается эта карта вообще просто идеальная, да, что она бы хотела нового уровня, да, нового витка продолжения ваших отношений. Ну То есть это как бы ситуация возвращения для многих из вас, возвращения в те отношения, Именно, ваш союз, который был когда-то остановлен по десятке мечей. То есть, вот такой вот здесь вот фабул этого расклада. Ну что ж, прекрасные карты выпали. Все очень четко показано и на магии наслаждения, и на колоде э, Элен Дугас. Все показано четко, где, что, когда и зачем. И самое главное, вы здесь абсолютно, абсолютно фаворит. Мужчина, который вот маг, понимаете, волшебник, который, который собственно, завоюет сердце этой женщины. Вновь у кого как, да, у кого, у кого еще не было взаимодействия, здесь и такие варианты есть. Ну что ж, давайте смотреть на Ленорман, ваше взаимодействие. Как бы подстрахуемся, да, еще? Ну вот, смотрите, карта ключ и карта письмо. Ну что может быть лучше вы откроете эту клетку да, клетку ваших чувств здесь лежит красная роза символ страсти вы выпустите наружу свои чувства друг другу вы напишите друг другу какое-то любовное послание либо Увидитесь, неважно, письмо это карта общения, у вас будет это взаимодействие. Я же спрашивала, будет ли ваше взаимодействие на карте Ленорман. Вот оно показано в этих двух картах, и оно будет непростым, оно будет самым важным в вашей жизни, ключевым. Карта ключ и карта письмо. И еще две карты, да, давайте посмотрим. Карта сад, гармония и карта леса. Ну что ж, карта леса говорит о том, что вы, ну, опять-таки, карта маг. Понимаете, здесь настолько четко виден характер мужчины. Мужчина не прост, мужчина очень много хитрых ходов делал до этого. И вот здесь выходит Ленорман, тоже это карта того, что он... Ну, такой непростой человек, который что-то задумал и, ну, как сказать, нестандартный, да, вот нестандартное мышление. По карте Лесе придумает какой-то, как, какой-то интересный, ну, как это говорят, вылетело слово, Интересная задумка будет для того, чтобы появиться, да, вот карта сад, появиться в обществе этой леди, да, появиться и завоевать вновь ее расположение. То есть вы что-то такие придумываете. Возможно, прячетесь, пока не показываете свое лицо, но в эти карты не обманешь. Карты Леноман всегда все показывают. Еще они говорят о том, что вас ожидает гармония гармония но вы настолько яркие люди сами по себе да вот вы и и ну ты и она да что а, вас показывают тебя показывают в карте маг да а ее показывают королеве пентакли но также эта карта может относиться и к ней что она очень а, как самостоятельная такая а, как сказать ну не ну не Женщина, которая сама по себе, да, которая, как сказать, ну, очень оригинальная, что ли. Она неуловима для тебя, вот как лиса, она такая вот с поволокой, я не знаю, вот с шармом обладает. И что тебе очень нравится, вот по этой карте сад, слияние, я могу сказать, тебе очень нравится, как она себя подает, подает именно в жизни, да. И вот то, что я вижу, что ты маг, она лиса, и что вот между вами вот такое какое-то странное... Поле, где вы э, не выстроены вроде как э, пара сейчас, но между вами очень много вот в этих связках, э, вот понимаешь, много пентаклей, много желания, да, все-таки друг друга, ну как, э, вы играете друг с другом. Одним словом, здесь такая завлекуха, понимаешь? Вот здесь такая игра, которая переходит во что-то страстное. И в то же время есть влюбленность. Здесь непростые люди, потому что они друг друга чувствуют на каких-то моментах, которые только их. Но по умеренности они настолько никуда не торопятся, да, что карты просто уже подсказывают им, что время идет, и нужно что-то делать. И то, что вы находитесь в карте Отшельник, да, вот в нереализованности друг без друга, вот этого уровня какого-то интереса в жизни, вы э, почему друг другу так нужны? Да? Почему вы не безразличны? то Да потому что вы вдвоем, понимаете друг друга лучше, чем кто-либо вас понимает друг, ну, в жизни вообще. Но это сейчас не касаемо полов. Вообще, вот вы настолько связки, да, друг с другом, что ну вот каждое слово, вот, вот на втором варианте, каждое слово, каждая мысль, каждый взгляд друг друга высчитываете. Вот здесь вот такие вот люди. Именно поэтому выходит так много старших арканов, правосудия, верховный жизнь. Да все уже высшие силы за то, чтобы вы соединились. Даже колесница говорит о том вам, что вы можете друг друга, не знаю, блокировать, бегать друг от друга там не знаю, уезжать в разные континенты. Но это не поможет вам, потому что вы связаны. Понимаете, у вас две карты умеренности. Вот если говорить о ваших взаимодействиях, то вы равны. Вот, вот в этих двух картах они абсолютно равнозначны. да? Вы как бы люди, которые понимают, в чем смысл вообще взаимодействия. Вы настолько сами по себе цены, что вот ты мужчина, что она, что вы друг друга можете оценить по праву, кто, вот кто перед ним, да, какой человек. Именно поэтому у вас возникает такой взаимный интерес. Но сейчас, в данный момент времени остановка, остановка и есть желание возобновлять отношения. У нее тоже есть интерес, и она, возможно, хитрит, что его нет. Может быть, у кого-то из вас люди показывают, ну, из мужчин, да, показывают вам, ну, как бы, да, вот, Такое напускное безразличие, может быть, у кого там что, да, у кого какой уровень. Может быть, кто-то живет в соседних подъездах, и там не общаетесь, да, но на самом деле здесь есть огромный интерес. Огромный интерес в общении. Вот этот карта ключ. Причем мужчина здесь открывает эту клетку, в которой запер вот эту розу, да, и, собственно, начинает это общение. Здесь вот карты показывают так. Я могу сказать, что второй вариант более сложный, да, чем первый. В первом там вообще все было сразу понятно. Здесь же есть какой-то все-таки элемент игры между вами. Но мне нравятся такие позиции, когда люди, ну, скажем, жизнь воспринимают... В какой-то степени, да, в, ну не, не, не в 100% да, в варианте, да, а именно в какой-то степени, что жизнь – это игра. Почему? Потому что если воспринимать жизнь как э, рутину, то, конечно, любые отношения рано или поздно превращаются именно в ту рутину, в которой мужчина и женщина Находится каждый день, да, ну, во взаимодействии своем. Здесь же, здесь же мужчина и женщина обладают этим даром, ну, завлечь, да, в свои сети, как бы мужчина-маг, женщина-лиса. То есть, есть такой момент. Вот просто даже интересно почитать там, у кого какие ситуации были, я, как бы, в общем, вам прочитала. Ну вот, карта отшельник. Вот сейчас свой отшельник. Вот она выходит. И семерка кубков. Есть чувства, грезы, желания, планы, мечты, фантазии. Но вот эта карта именно того, что я хочу. Да? Я отшельник, я сейчас одинок, но я хочу. Мы спрашиваем, безразличен ли ты ей? Ну, по семерке кубков, смотри, сколько всего она бы хотела. да? Конечно, нет. И безразличие в отшельнике не может быть. Из карта того, что я... Ну, сейчас не с ним, да, или там, ты без нее. Эта карта касается вас обоих. И я бы хотела включение, да, включение в эту жизнь. Включение. Почему мы смотрели сегодня сразу на трех колодах? Чтобы удостовериться, насколько реальный человек хотел бы именно с тобой взаимодействие. Не вообще в целом, а с тобой. Смотри, десятка кубков карта семьи. Вот помнишь, она уже выходила у нас. И колесо года, то есть колесо фортуны. Я уже говорила, да, про колесо фортуны, что все-таки это колесо фортуны ты возьмешь в свои руки. Откроешь, да, откроешь то, то, что тебе очень хочется открыть. То пространство, в которое ты хочешь попасть чувственное ваше пространство я была очень рада увидеть это и собственно подытожив сегодняшнюю тему могу сказать что редко бывает на двух вариантах позитив ну это ну как бы в моих раскладах бывает не могу сказать что у меня много таких вариантов где совсем все закончено но вот так чтобы вот такой позитив был сразу в двух вариантах бывает достаточно редко, особенно когда вот личные расклады смотрю, много там всего видно, ну, в общем, неважно. Здесь мы с вами смотрели безразличие либо желание быть с тобой. Однозначный ответ: есть желание увидеться и более того, десятка копков – это карта счастья. Есть желание. Чтобы у вас было вот это вот счастье бесконечным, да, колесо года. Что такое колесо года? Это когда сменяются сезоны, да, сменяется у нас зима на весну, весна на лето. И вот так вот у нас всегда между нами тепло, ощущение эйфории. Да, вот по, потому что, по той теме, что мы смотрели ощущение безумной тяги друг к другу, карта видишь, орхидеи именно сексуальности ощущение того, что я тот желанный человек ради которого собственно, карта сад и есть желание жить, да, вот гармония между вами, одним словом вы гармоничные созвучны друг с другом, а вы пара. Вот на этой прекрасной нотке, счастливой, счастливой такой, упоительной, совершенной а, картине, да, которую нам показали вашего взаимодействия в будущем, я буду заканчивать. И желаю всем мужчинам, которые меня смотрят, и всем девочкам, которые меня тоже любят, смотрят. Подписывайтесь, кстати, я вас всех знаю, вижу и чувствую. В общем, желаю вам счастья и всего-всего того, что вы желаете себе. Причем вдвойне даже. В общем, будьте по-настоящему любимы. А я говорю пока. До следующих встреч.